Как только вы создадите дистанцию между вами и вашим телом, между вами и вашим умом, это станет концом страданий. Если вы создадите небольшое пространство между вами и теми двумя накоплениями, которыми вы обладаете, телом и умом, тогда страдания исчезнут. Основная цель йоги — стать медитативными. Означает лишь то, что вы осознанно создаете дистанцию между вами и самим источником страдания. Если не будет страха перед страданием, только когда не будет страха перед страданием, вы будете жить в полную силу, реализуя весь потенциал того, что значит быть человеком. Быть человеком — это не только процесс выживания. Быть человеком означает выйти за пределы физических и психологических процессов, которыми мы обладаем, чтобы познать жизнь в ее глубочайшей сути. Намаскарам.